Вопрос особо интересный, потому что у меня младшая дочь вот в этом году идет в школу. Ей 7 лет исполнилось. Я немножко сделаю отступление, сказал, буду пошире отвечать, чтобы затронуть вопрос не только семейного образования, но и вообще образования. Мы, дочь, слышим. Мы ее слушаем и слышим, что она хочет. И вы знаете, когда слушаешь детей и слышишь их, и слушаешь их, то появляются удивительные возможности. Оказывается, если ты попадаешь в резонанс с ребенком и желаешь выполнить то, что он хочет, то появляются средства, появляются возможности. Все складывается хорошо. Если ты и настаиваешь на своем, ломаешь его и ведешь туда, куда ты хочешь, то здесь появляются трудности. Вот это учитывайте. В конкретный пример. Прошлой осенью в сентябре мы переехали в новый дом в Подмосковье. Переехали, вещи привезли, все. Первый день, ну понимаете.. Коробки, мешки. Вокруг этого дома, садика нет. А хотелось бы последний год перед школой как-то интенсивно ее подготовить. Какой-то, ну, более-менее интересный вариант найти. А мы еще здесь не прописаны. Такое государственное не попадешь. В частной возить полтора часа в одну сторону с пробками, учитывая все-таки Москва. Совершенно не вариант. И утром, одну ночь поспали, э, утром дочь говорит, я хочу в Геленджик. Ну это середина сентября. Ну я, мы не говорили о, о Геленджике, не было разговоров. Э, то есть я понимаю, что за этим что-то есть. Я говорю, Жене, говорю, езжайте в Геленджик бархатный сезон недельку там побудьте а я пока здесь разберу приготовлю и постараюсь что-то придумать садиком. уехали дня через три дочь говорит точнее жена говорит дочь на площадке познакомилась с девчонками они рассказали что есть интересный садик мы сходили посмотрели ей понравилось она хочет здесь ходить в садик ситуация ну как обычные родители вы какие у него свои планы как можно следовать планам ребенка у нас другая политика я говорю подыскивай квартиру рядом с садиком чтоб пешей доступности начинайте ходить там посмотрим все равно здесь пока ничего нет толкового и вот они год точнее ну как до сегодня в этот садик я чел ночью туда-сюда москва геленджик когда жене надо поехать я на вахту туда приезжаю ну вот так вот прожили год. сейчас стал вопрос со школы вот подхожу к образованию но это все об одном все об одном детей надо слушать семейное образование интересный эксперимент и не только эксперимент интересный опыт который уже используют многие, но он не каждому ребенку подходит. Нужно, чтобы ребенок это прочувствовал, понял, захотел. Но опять же, захотел не просто это, баклуши бить, а захотел нормально учиться. Надо посмотреть, может ли он нормально учиться в семейном, при семейном образовании. И вот мы давай искать школу теперь уже. Опять съездили с ней ну, в Подмосковье, посмотрели эту школу, она походила, нет, говорит, я здесь не хочу. Принимается, мне тоже не очень понравилось. Что делать? В Геленджике посмотрели, ну, есть кое-что, но что-то не то. С ней походили, ну, вот что-то там одно понравилось, но про запас можно иметь. Почему школа? Почему не семейное образование? То, что вот я сказали. Ребенка надо слышать, потому что она ей даже не знания нужны в школе, ей нужно общение. Главное, что был коллектив, что была тусовка, общение, и на этом фоне она очень хорошо. Она вообще развита, девчонка, она сама хорошо все схватывает. Но главное, это вот это без детей ей это не жизнь. Все. Поэтому мы понимаем, что школа ей нужна вот такая, и не просто там где вот выстрелили налево вперед, там с утра до вечера, ну, это занятия жесткие, вечером еще домашнее задание. Такое ей не пойдет, ей пойдет что-то легкое, радостное, динамичное с соответствующими какими-то игровыми моментами с соответствующими какими-то предметами, развивающими культуру, там прочее, прочее, прочее. То есть, ну, с другим подходом. И душевно, чтобы было. То, что преподаватель должен быть душевным. Вы знаете, первый преподаватель, который ведет ребенка в школу, играет огромную роль в жизни ребенка. Огромную роль. Давай мы искать. Искали, искали. <с -2> Нашли в Сочи школу. Вот пару недель назад я с ней съездил туда, походила, посмотрела. Да, говорит, понравилось. Но туда 70 человек на место. Но ну, я знаю, если ребенок хочет, и если я тоже захочу, то вместе, если сложить все это, то это произойдет. Мы подали заявление, нам сказали пройти марафон, где она, чтобы пообщалась с преподавателями, они с ней посмотрели на нее, короче, ее взяли, ее взяли. А теперь конкретно на ваш вопрос. Еще раз говорю, семейное образование это хорошая форма в сегодняшнем положении дел, когда вообще система образования лежит и она она не соответствует детям. Поэтому при, семейном, при семейной форме образования можно как-то детям дать то, что они действительно хотят, а не то, что навязывают взрослые дяди из Министерства образования, у которых совершенно другие задачи. Задачи отупления, но не развития детей. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому... Если ваш ребенок готов к семейному образованию, готов сам заниматься, и вы готовы э, уделить для этого достаточно времени, потому что ложится нагрузка на вас, то используйте эту форму. Она более человечная, более приближенная, приближенная к сути ребенка. Потому что все остальные системы, какие бы они ни были, вот там в Сочи есть одна школа, Сириус, такая раскручивает, такие там... Такая распальцовка, но там такая жесткая дисциплина, там такие правила, там такой подход, что я никогда не отдам своего ребенка, чтобы его искалечили и превратили в какого-то западного образца винтика. Это не мой процесс. Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, чтобы была женщиной классной, чтобы у нее была счастливая судьба. А для этого нужен другой процесс. Ну вот так.